Ребят, всем снова здорово. Это первая серия танцовки с Алисой. Ладно, начинаем новую игру, потому что... А -а -а. Я потом завтра пройду на самом-то деле эту игру с картами. но тут, собственно, можно и нет. А -а -а -а -а -а -а ну, тут, собственно, все равно. Я знаю, что это... Не отвечать, ничего не делать. Первый день я сегодня начну, а второй день я завтра начну, потому что, ну, ну не отвечать ей. Ладно, пускай, пофигу. Ульяна, Ульяна, Алиса Твачевская. Ульяна, нет, Славя. Я завтра второй день начну завтра. Ага, ребят, завтра, завтра лучше я второй день начну потому что ну, сегодня первый день уже ну, закончил как бы а с Алисой, ну, сами понимаете, надо второй день начинать с новой серии да, ничего не делать тут собственно можно ничего не делать эм, не пытаться отнять котлету, не пытаться отнять котлету Я первую серию пройду, а потом вторую серию завтра, второй день. Ну или выиграю турнир ещ. Взять ключи или не трогать. Ну, собственно, тут все равно, не трогать. Нафига не мне? Угу. Лена, ну похвалим книгу. Хорош книжка. День. Второй. Твою ж мать. Не, вот уж вот этот вот второй день, ребят, мы загрузим За... Сохраним тут. Потому что ну сейчас не будем. Мы с вами. Не, не выиграем у Алисы. Я вам отвечаю, честно говоря. Ладно, хорошо, ребят, давайте всем до скорых встреч и пока-пока. Ну, ну, не выиграем, ну не выиграю я у Алисы, поэтому всем пока пока, увидимся с вами в следующих сериях новеллы под названием Бесконечное.